Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем проходить хор-карту, которая называется Late. Ну что, ребят, поехали! Эй! Hey, hey, hey, hey, hey. Ч тут? Вот так. Ага, я в наушниках. Нормально, все. Обосрмся, блин, по полной. Все? For a better experience, please lover your... Блин, понятно, короче. Ага, мы что-то печатаем. Как крыски. Так, мы, значит, вот такой вот невидимка. Блин. Тут мы что-то печатаем, видимо. Здрасте. М -м и куда нам нам вниз, типа? х мой, О, твою дивизию... Ёпта... А, бля- Спик он блин, пожалуйста. I'm fifty-fifty Фу, блин, Фух! Карта только началась, а мне уже страшно. О, зеркало. Прикольно. Я думаю, что это за рога. Вот оно что. Вот мы едем по авто. Мы до сих пор какие-то невидимки почему-то. Ну да ладно. Обидно, конечно, но все равно О, машина поехала. Я так понимаю, тут вообще лучше не дергать, иначе будет не очень приятно. <кười> <кười> угу. И нам нужно куда-то. Ага. Как я понял, нам надо в офис, в наш офис. Ага. Ну, давайте тогда со всеми поговорим. Она мне кофе предложила. Ты да иди ты со своим кофе. Ты да, главное, со шваброй меня не долбани, пожалуйста. Так. О. Я... Так, да, просто нажму, короче, на какую-то кнопочку. Что-то все как-то трясется, мне аж страшно стало. <с sake> а -а. Пич? Эми какая-то тут сидит. Марк, ну давайте к Марку зайдем. Что он говорит? Ничего не понятно. М -м, у кого-то это было? Пятерка по английскому. Извиняюсь. Зевнул. Недавно проснулся просто. Извините, реально. Короче. Ты не разговорчивый что-то. Блин, у меня тут стоит этот автопрыжок, я его выключу, пожалуй, потому что это реально очень неудобно. Ну типа мы подходим, и мы подпрыгиваем. Ну привет, Лиса, ой, она она прозрачная. Ты призрак, уходи отсюда, Вали. Hello, hello. А вот мы, вот это наш кабинет, да? Работаем! Доброе утро, всем хэллоу! Пора домой. Мы чё, проспали везде? Ёпта. <свят> <свят> Нам к лифту. Нам на первый этаж. А что случилось? Ч ⁇ происходит? Господи, блин. По. А он дохлый. Надо найти телефон какой-то. What the fuck? Я ничего не трогал. А что здесь случилось? Что за what the fuck? Может, давайте сбежим отсюда. Черт, нам нужно, нам нужно что-то. Тут что-то есть. Окей, давайте посмотрим, что там по камерам у нас. А как? Ой, я пока ничего не вижу. Действительно, мы покашляли. Опа. <Слых> а куда он ушел? Ну ладно. Ну, в общем-то, нам а вот телефончик. Дай-ка. Но полицию. Что, они не взяли? Вот полиция, блин. Вот прям как в России. Чё, куда нам, блин, дальше? Ладно. Короче, как я понял, нам надо включить свет, но я не знаю, как это сделать. А что здесь у нас вообще? Туалет. Хм. Опа, лазечка. Посмотрим, куда она нас приведет. Как же мне страшно сейчас. Вы бы знали, блин. Нет. Как я понимаю, нам сюда, да? Опа. Господи. Чё? А где мое отражение? Мне отражение украли. А, это вот другой туалет нам. Как я понял, нам сюда. Блин. Тут тоже что-то было. Нам, видимо, нужно что-то найти. Может, у нас есть что-то в кабинете? Ну, давайте посмотрим. У меня тут тоже что-то было. А что нам делать вообще? Бля. А, это типа что-то надо найти. Вот смотрите, вот первое. Ну-ка. А, это какие-то... А, мы сейчас будем запускать с вами сеть, смотрите. Раз. Вторая это, получается, вот мы вот так побежим три кабинета, вот сюда, в эту сторону. Ага. Или стойте. Нет, это четвертая, нам нужно сюда. Сука. А что ты не закрываешься-то? Я испугался уже, думал. <гас> Я вас боюсь. Не надо ко мне подходить. Я. Yeah. Меня кто-то толкнул. Меня толкнул какой-то чел. Опять. Так, как мне отсюда выбраться? Скажите мне уже, пожалуйста. Я уже больше не могу тут ходить, находиться вообще. Эти манекены еще, блин, пугающие. Да чертиков. Кошмар. Как отсюда выбраться-то? А? А типа сюда и не войти? Нужен ключ, видимо. Его надо найти. Ну давайте найдем, в принципе, можно. Ну. Так я понимаю, здесь пусто. Блин Господи А где? А Мы сами нашли ключ Смотрите-ка Ну-ка Че, я отсюда никак не выберусь? Нам нужно туда Че, так не получится? Ага, было бы все так же легко Я понимаю, нам... Нет, нам не сюда. Нам вот где-то вот здесь надо пройти. Фу, бля, это кукла нахуй. Извиняюсь за нецензурную лексику в данном видеоролике. И нам дальше сюда. Происходит? Вот офак, вот офак. Ептать, у меня сейчас так лагает. Что происходит-то? А. Как я понимаю, мне придется отключить частицы, потому что по-другому я не смогу. Так, элементы игры. Нет, это... Блин. Это анимация. Вы... Выключим все. И пошли. Так, вот здесь мы споткнулись. Давай, вставай, бежим! Давай. Ааа! Да, да, да, да, да, да, джамп! Jump. Просто джамп. Jump. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Потому что. <толкнуть> Чем мы выбрались оттуда? Скажите, пожалуйста, то что да. Блин. <свяк> <свяк> Вы серьезно? Фак. Мы где, блин, вообще? Черт бы его побрал. Мне страшно, я не хочу. Блять, я... Блин, да дай ты мне... Да я не к тебе, мне... я... Ага, типа вот уже обратно нельзя, да? Я тебя сейчас перехитрю, понял? Блин, ну, слушайте-ка, ребята, давайте мы с вами... что то блин, стр... стрёмно, стрёмно, стрёмно, я не хочу дальше проходить-то. Мне реально страшно. Блин. Можно я больше не буду, пожалуйста, все. Я думаю, на этом достаточно. Я, конечно, не прошел эту карту полностью, но думаю то, что вам понравилось. С вами был я, Невидимка Саша. Всем удачи и всем пока.